Фига там лута. Это да, Святоярская война тут будет, получается. И поспали базу. С кулака может дать ему. Пойду скоро. Давай. Валяется, прикинь, лута. А? Лута убил. Да-да. Ну. Он летался, короче. Сейчас, не знаю, мне сейчас могут, конечно. А быстро беру печенек, патроны на него. О, печенек, так неплохая пушка, я понял. Я в шоке, вообще не видел эту базу. Порбегом называется. я смотрю